Здорово. Ну, как ты? Короче, я сломал барвиху. Сегодня я покажу тебе, как на девятом сервере Барвихи Успенская недавно крашила и вылетала довольно у многих людей из-за меня. Ну а также немного поговорим с тобой о том, что готовят для нас разработчики и какое будущее ожидает Барвиху. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видео. Все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Я думаю, но ты уже и так прекрасно знаешь то, что я последнее время выпускаю для тебя какие-то новые рубрики, для которых я вкладываю довольно большое количество вертов. Я покупал себе этот особняк топовый на въезде в Gold Village, Я покупал себе аренду авто, чтобы у меня были дополнительные 12 слотов под транспортные средства. Плюс резервный слот персонажа, плюс випка. И плюс ко всему я думал прикупить себе еще пару особняков на Красной Поляне, чтобы у меня еще было 10 дополнительных слотов в итоге. Но до этого, к сожалению, так и не дошло. На одном из моих стримов мы тестировали конкретно нагрузку на сервера в одном конкретном месте у моего дома. Когда там собралось довольно немаленькое количество людей, и мы решили создать некий свой БУ рынок, но уже в поселке Голд Village. На тот момент у меня около моего дома было припарковано более 20 автомобилей, и плюс ко всему еще 3 вертолета на крыше самого дома. Когда я все это дело покупал, привозил к дому и парковал там, у меня уже бывали серьезные просадки по FPS. По секрету тебе скажу с самого начала, я планировал для тебя еще одну новую рубрику помимо гонок на вертолетах и дерби я планировал сделать для тебя также около моего дома что-то типа битвы экстрасенсов если ты когда-нибудь смотрел это шоу то наверняка знаешь как там эти экстрасенсы проходят первое задание они ищут человека которого спрятали в одном из довольно большого количества автомобилей на парковке я хотел сделать что-то подобное но ну, естественно человека я спрятать в авто не мог но с недавним обновлением когда нам добавили багажники обновили инвентарь шкафы сделали и все прочее можно было добавить в эти автомобили какой-нибудь скин какой-нибудь интересный ресурс и тому подобное я думал довольно интересная будет мп на которой игроки бы благодаря чисто своей интуиции искали бы в одном примерно из 30-40 автомобилей спрятанный для них приз это также могли бы быть и деньги мне показалось что данная идея была бы довольно интересна для моих подписчиков но опять же пока я все это организовывал, пока я все это подготавливал для тебя я пришел к такой мыслью а что если только у меня у одного в этом месте уже так сильно проседает fps причем на одном из самых топовых устройств в мире на секундочку я напомню тебе то что у меня asus rock phone 6 это игровой топовый дорогой телефон с очень мощным процессором с огромным количеством оперативной памяти и с отличным видеоядром и, судя по всему проблема конкретно даже не в устройстве а в самой оптимизации на которую довольно часто в последнее время все больше и больше до да, игроки жалуются Но об этом мы поговорим немножечко позже. Короче говоря, когда я уже загрузил более 20 транспортных средств на свой участок, я решил пока не покупать себе дополнительные слоты, дополнительные дома на Красной Поляне под эти авто, запустить стрим и протестировать все это дело уже с большим количеством игроков, конкретно около моего дома. Я проводил там мероприятие, после чего мы уже загружали эти автомобили по одному. В тот момент, когда там находилось, ну, человек, наверное, 10, 15, 20, ну, короче говоря, немало людей. И как показала практика, Примерно каждый раз на 20, 21 или 22 загруженной машине у меня происходил бы, Меня сразу же крашило. И самое интересное в том, что это происходило не только у меня. Все это было в прямой трансляции, да, в прямом эфире на моем канале. И игроки в тот момент писали в чат, абсолютно все игроки, которые там находились, что крашит в этот момент не только меня, абсолютно каждого присутствующего там игрока. В этот момент я просто начинаю понимать, что мы с тобой сломали систему, сломали просто Барвиху и игроки, которые все там находятся, они просто будут вылетать, ибо система не выдерживает, она не рассчитана конкретно в данный момент времени на такое количество игроков и транспортных средств, загруженных в одном месте. Несколько раз мы перезаходили в игру, спавнились в том же месте, где нас выкинуло, и опять же, примерно на 21-22 машине, мы все вылетали. И тут я понимаю то, что какое-то время назад, да, там примерно те же полгода назад, наверное, когда на Бу-рынке я видел довольно большое количество людей порядка и 30 50 человек там в выходные да там во время как у него эти акции промокод, и при всем при этом у этих 50 человек было загружено как минимум по одному автомобилю на этом боу рынке короче говоря таких проблем раньше не было да боу рынок всегда немного у игроков подлагивал у кого то сильно проседал FPS, да у кого то что то крашило вылетало но конкретно у меня таких проблем не было особо никогда опять же потому что всегда использовал довольно недешевое да довольно мощное устройство для оборвихи рп ну а здесь задаешься вопросом казалось бы устройство здесь ни при чем потому что крашит всех в определенный момент в определенное время при определенных условиях вне зависимости от того какой у кого телефон какой у кого интернет происходить все это дело стало как я понял в связи с последними обновлениями после нового года когда нам добавили новые тяжелые механики с инвентарем обновили систему крафта добавили эти багажники шкафы и все прочее вот эта система конкретно лично мне кажется стала грузить очень сильно барвиху последствий сейчас много. Многие игроки сталкиваются вот с подобными проблемами по поводу краша и вылетов. Естественно, я задавался данным вопросом, да, обращался к разработчикам. Тем более, что в последнее время пошел такой некий слушок о том, что да. планирует покупать себе новый хостинг и переводить туда все сервера, то есть всю информацию, всю базу данных, все аккаунты, все имущество игроков конкретно на новый хостинг, который будет работать гораздо лучше и стабильнее, который будет справляться со всеми этими нагрузками. Естественно, я обращался к руководству проекта, с данным вопросом на что ответа я точно конечно же, не получил, потому что даже если все это и так и это не слухи, то разрабы мне кажется сообщат об этом уже всем в сам последний момент. Сейчас я могу сказать тебе только то, что сказали мне, что ведется упорная серьезная работа над оптимизацией и то, что нашли способ решения. И в ближайшем будущем мы с тобой сами уже сможем убедиться в этом, увидеть вот эти вот плоды трудов наших разра Знаю также то, что сейчас идет серьезный Серьезная работа над обновлением всех фракций, да, то есть все то, о чем просили игроки довольно долгое время. Добавление чего-то нового, чем игрокам будет заниматься, таким игрокам, которым уже давно наскучил проект, которые играют довольно долго в него. Потому что для новичков реально очень много уже добавлено на проект. Новичок реально не соскучится, я думаю, на барвихе, и все, что нужно новичкам, новым игрокам, приходящим на проект, это лишь оптимизация, над которой сейчас ведется работа, и я крайне надеюсь на то, что в ближайшем будущем реально этот вопрос будет закрыт уже я думаю абсолютно всем игрокам не столь важно как этот вопрос будет решаться покупка хостинга работа над оптимизацией новый движок и все в этом духе я думаю нам всем в первую очередь важен результат как это будут делать разрабы это совершенно никому не интересно я думаю сейчас в приоритете лично я считаю я думаю многие со мной согласятся именно оптимизация которая важна как новичкам проекта так и старичкам ветеранам барвихер на втором месте конечно же это обновление фракций, до да, добавления новых квестов добавление каких-то новых механик интересных добавление новых развлечений нового контента на проект всего того что скрасит наши с тобой серые будни но ну, а самое главное я думаю чтобы за всем этим новым контентом не последовали очередные проблемы барвиха довольно замечательный проект многие игроки я думаю также с этим согласятся и главная проблема ее на данный конкретный момент я считаю это именно оптимизация оптимизация как на на слабые так и на мощные устройства абсолютно на все устройства когда этот вопрос будет уже улажен когда этот вопрос будет решен и закрыт только тогда я думаю мы с тобой наконец-таки сможем насладиться абсолютно всеми обновлениями всем тем контентом который постоянно добавляют для нас разраба не испытывая вот этих негативных эмоций которые влекут за собой последствия от этих обновлений в любом случае рад слышать то что разработчики хотя бы в курсе всех этих проблем и не просто разводят руками а что-то делают Насколько я знаю, ведется реально серьезная работа над всем этим. Но в свою очередь я могу лишь пожелать только огромной удачи нашим разрабам. Скорейшего решения всех этих проблем, чтобы мы наконец-таки с тобой увидели плоды их трудов. Ну а тебе, всем игрокам, ютуберам проекта. Как новичкам, так и старичкам, большого, естественно, терпения и веры в самое лучшее. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!